Согласно статье, опубликованной в журнале Soul Reports, в древнем черепе охотника-собирателя, жившего тысяч лет назад, нашли старейший штамм чумной палочки. Можно ли полагать, что наши будущие поколения найдут в наших останках следы коронавируса и будет ли он представлять угрозу для человечества? Смотри в сюжете.